Приветствую подписчиков и гостей моего канала. С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе предлагаю сделать вместе со мной веселые цветочки из узкой ленты для резинки. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы нам потребуется узкая лента, ее ширина 1,2 и такой ленты нужно два оттенка. Также лента из люрекса. Ее ширина 3,8 см. Узкая лента из репса 0,9 см. Фетровый кружочек около 3 см в диаметре. Резиночка. Пучок тычинок. Жигалка, пинцет, клевой пистолет. Начнем со светлой ленты. Для изготовления лепестков нам нужны отрезки по 6 сантиметров и на один цветок надо 10 отрезков, то есть будет 10 лепестков. Уголки с каждого края я оплавляю зажигалкой. При этом лента подворачивается на обратную сторону. Потом я складываю вдоль пополам. В центре зажимаю пинцетом и складываю вдвое. Вот таким образом получается как бы двойной лепесток. Уголочек я срезаю ножницами. Теперь этот срез нужно оплавить огнем. И получаются вот такие лепесточки ушки. Точно так же я заготавливаю лепестки из розового цвета более темного оттенка. Таких лепестков нам потребуется 28-30 штук. Оплавляю уголочки. Далее складываю вдоль пополам. И вот сейчас более удобный способ. Вот так разворачиваю на себя половинку заготовки. И срезаю уголок. То есть здесь уже нет никаких лишних движений рук. срез и лепесток готов теперь будем собирать цветок я беру пучок тычинок проволочкой вверх тычинками вниз так удобно наношу горячий клей И в каплю клея вставляю вниз лепестку. При этом тычинки чуть-чуть выступают за лепестки. Наношу следующую порцию клея. И следующий лепесток. Здесь лепестки на одном уровне, а тычинки будут немножечко выше лепестков. И таким образом по кругу приклеиваю все лепесточки. Слежу за тем, чтобы лепестки распределялись более-менее равномерно, а верх и низ лепестков были на одном уровне. И вот получается первый ярус. Здесь тоже нужно лепестки приклеивать на одном уровне с предыдущим ярусом. Таким образом цветок как бы раскроется. Вот завершен второй ярус цветка, здесь уже донышко почти ровное, и теперь я клею третий ярус лепестков. Донышко цветка в ровной плоскости, вот он ровный. И за счет этого цветок получается пышным. Здесь уже можно обрезать проволочку, она нам больше не нужна. И вот получается вот такой цветок. Теперь подготовим резиночку. Она готовится стандартно. Берем фетровый кружочек, делаем два надреза, В центр ставлю каплю клея и приклеиваю резиночку. Теперь закрепляю резиночку еще и тонкой лентой из репса. основа для цветка готова остается сделать э, лепестки из люрексовой ленты для этого я отрезаю 10 сантиметров этой ленты складываю ее вдвое по центру зажимаю пинцетом Я не срезаю для того чтобы потом лепесток в самом уголочке не разошелся облавляю край зажигалкой и у меня получается вот такой лепесток немножечко подогреваю срез и подворачиваю лепесток придаю ему нужную мне форму уголочки вот так заворачивать пока я не буду с этого же кусочка делаю второй лепесток. И таких листиков нужно 4 штуки. Теперь листики я приклею на цветок. клей и выставляю листики так как мне нравится теперь уголки я подверну для того чтобы они не выплятывали из-под фетрового кружочка если у вас фетровый кружочек большего диаметра то возможно этого делать и не нужно Теперь наношу клей на резиночку, то есть на фетровый кружочек резиночки. И резинку располагаю вдоль листиков. Тогда этот цветок будет хорошо смотреться на хвостике или на косе маленькой принцессы. Ну вот, резиночка уже и готова. И вторая тоже. Кому понравился мой мастер-класс, не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал. С вами была Ирина. Спасибо вам за просмотр и до новых встреч!